построен сдан статус квартира один из самых качественных комплексов огромнейшее количество парковочных мест и конечно же у нашего комплекса очень хорошая видовая характеристика здесь дом заселен уже на 40 процентов то есть очень многие выполнили ремонты и вот такая вот прекрасная картина мы еще раз говорю в центральном районе города Сочи это наш брат собрат соседний дом комната рис. кухня огромные 2 санузел ну можно сказать три там темно не видно если развернуться там еще гардеробочка огромнейший пламенный привет дорогие друзья Друзья, из города Сочи, а если быть конкретней, из объекта по федеральному закону 214, построенного, сданного, в котором живут люди. И это именно жилой комплекс Гранд Парк. Плохой он или хороший? Я бы сказал, что он больше хороший, чем плохой. Почему? Отвечаю, дорогие друзья, по причине того, что он построен, сдан, статус квартира. Один из самых качественных комплексов на территории вообще микрорайона Донская на Донс. На Донской. Мы находимся на Донской. И мы идем по нашей территории. У нас здесь есть как детские площадки, спортивные площадки. Магазин «Пятерочка». Прямо вот здесь под нами получается есть коммерческие площади, коммерческие помещения. То есть у нас магазин «Пятерочка». Прямо, как говорится, в комплексе. Ну, его отсюда не видно, но он есть. Вот здесь торца. Выходим через проходную. Он, у нас здесь есть проходная. КПП, охрана, видеонаблюдение, консьерж. Домики уровня «Комфорт плюс». Тут даже никакой не экономный, даже не комфорт, Я бы его вообще, может быть, даже бизнесом по каким-то параметрам, по каким-то данным назвал. Но будем скромнее, дорогие друзья. Куча парковочных мест. Просто огромнейшее количество парковочных мест. И, конечно же, у нашего комплекса очень хорошая видовая характеристика. Всю территорию сейчас, сегодня я обходить, конечно же, не буду. А приступим конкретно к самым вкусным, сладким предложениям, хорошим вариантам, которые у нас Здесь есть. Например, если сравнивать данный комплекс, допустим, с другими объектами, которые у нас строятся в городе Сочи, допустим, с тем же кислородом, флорой, летним или же там Сочи парком, то, извините, там продаются 15 квадратных метров от 7 миллионов рублей. Здесь за 7 миллионов рублей мы возьмем с вами 33 или же 34 квадратных метра. И это колоссальная разница. То есть это прекрасный спальный район, микрорайон. Где есть школы, садики, магазины, парковочные места. В общем, локация и местоположение здесь – это идеальное соотношение. Смотрите, количество парковочных мест запредельно запредельное. И мы сейчас с вами пойдем вот в этот домик. Всего комплекс у нас включает в себя два дома. Дом номер один и дом номер два. И мы сейчас пойдем с вами туда, посмотрим, Некоторые варианты предложений. Тут у нас есть как студии, так и прекрасные двухкомнатные квартиры. Комплекс строился по федеральному закону 214 и уже сдался. Уже как год как построился и сдался. Здесь живут люди у нас, сделки проходят в регистрацию в Росреестре, статус квартиры. Имеется свой дизель-генератор, имеется своя трансформаторная подстанция. И огромнейшее количество парковочных мест, это весьма немаловажно. Есть и детские площадки, как вы поняли, и спортивные площадки, и мангальная зона. Места отдохнуть, посидеть. И, конечно же, элементы ландшафтного дизайна. Сейчас я иду, дорогие друзья, в сторону входной группы. Два домика, два брата, акробата, друг на друга похожие. И я сейчас пойду а, во входную группу. Посмотрите нашу входную группу. Квартиры здесь от 6 миллионов рублей. У меня есть от 6 миллионов рублей предложение вот в данном комплексе. Я еще раз вам говорю, статус квартиры. Здесь вы покупаете, М -м, грубо говоря, дорогие друзья, за 6 миллионов рублей вы покупаете здесь. Ну, допустим, 25 квадратных метров, а в кислороде в Сочи парке вы 15 квадратных метров покупаете за 7. Да и вообще, еще раз я говорю, здесь можно за 7,7 с копейкой купить 30, более 30 квадратных метров, а в других, да, стройках, в стройках по федеральному закону 214 вы купите 15, если повезет, 18. В общем, комплекс уникальный, интересный, и что немаловажно, недорогой. Имеется у нас домофончик, имеется входная группа, до консьержа мы сейчас доберемся. Там они что-то болтают, с кем-то мило беседуют. Я сейчас подожду, когда идет И проникну внутрь и все вам покажу. Мне скрывать нечего? Увидите. Приготовьтесь. Ну что, заходим давайте в коридор. Смотрите, как украсила управляющая компания входную группу э, гирляндами, шарами, естественно, елочка, подарочки. Ну и в общем, в доме, как известно, во идут строительные ремонтные работы. Естественно, зашла управляющая компания, есть консьерж служба и мы уезжаем с вами, давайте-ка, уже непосредственно на наши этажи, на наши квартиры. Сразу же говорю: здесь лифты у нас оббиты специализированно специальной доской для того, чтобы не было повреждений лифта. А, далее. Естественно, тут вот такие вот рекламки своеобразные. И видеонаблюдение. Видеонаблюдение на каждом этаже, на каждых местах общего пользования, по всей территории. И, в общем, домик, как вы заметили, вообще классный. Классный, хотя бы даже по той причине, что здесь профессиональный отис. Это вот, грубо говоря, есть Мерседес 124-й кузов старый, а есть Мерседес последний ГЛЕ. Так вот, вот это ГЛЕ, то есть это крутой отис, современный отис здесь, качественный. И вот так вот выглядят у нас подъезды. Подъезды места общего пользования. Если я открою дверь, то, конечно же, попадет дневной свет. Получается очень светло. Есть вот такие вот места общего пользования. Здесь, я не знаю, там, для людей, которым необходимо выйти вот так вот, ну, не знаю, что тут поделать там. На соседи сверху посмотреть. Пожалуйста, очень прекрасно все это получается и подходит. 11 этаж, ну, неважно, этаж не этаж. Как правило, здесь у нас все типовое. Этажи у нас на этажах все типовое. Э -э Планировочки практически с первого этажа до последнего, они все типовые. Поэтому, какой бы вы ни рассматривали планировочку, практически на разных этажах можно найти такие предложения. Так, давайте по дверям. По дверям двери очень качественные, входные. Многие их даже не имеют Здесь дом заселен уже на 40%, то есть очень многие выполнили ремонты. Вот такие вот красивые у нас цифры, видите. Декоративная штукатурка, на полу классный керамогранит. На потолке, это забыл как Бонд, по-моему, называет, да? Нет, не Бонд или Армстронг. Короче, в потолке не очень сильный знаток. Давайте теперь открываем наши квартирочки и будем смотреть их. То, что я сейчас вам буду тут показывать, это просто... Ну, по сути дела, по меркам Сочи, это бесплатно. Сейчас поймете. Вот давайте на примере вот такой вот типовой квартиры. Вот мы заходим. Эта квартирка у нас 38, ну, практически 39 квадратных метров. Вот мы заходим, у нас здесь большая прихожая. Сразу же отсюда, с прихожей, мы попадаем в комнату большую. Далее мы попадаем вот такой вот коридорчик. Здесь становится шкаф, здесь у нас вешаются вещи. Тут у нас нормальных размеров санузел, прям таких порядка 4,5 квадратных метра здесь, а то и 5. И здесь у нас вот такая вот кухня. Квартира видовая. В каждой квартире у нас индивидуальный газовый котел. Что там за шум такой шумит кто-то из окна давайте выглянем что там видно а видно у нас здесь прекрасно море смотрите это все море вот это вот это вот весь огромный пирог это все просто море море море море море мол хочется сказать но это море выходим сюда и здесь же естественно в любой уважающей себя квартире должен быть офигенный обалденный балкон и вот эту квартиру можно купить за 10 миллионов рублей представляете да вот Прекрасная плитка на балконе, ограждение, чтобы никакой он, дурачок не вывалился. И вот такая вот прекрасная картина. Мы еще раз говорю, в центральном районе города Сочи, это наш брат-собрат соседний дом. В нем тоже живут люди. У нас достаточно такая хорошая территория у комплекса. И вы будете здесь гулять со своим собакином. Лучше, конечно, не с собакином, а с ребенком. Потому что многие люди вместо того, чтобы завести детей, они заводят собакинов или кошакинов. Ладно, смотрим сюда. Видите, у нас здесь газовый счетчик, котел Ферролли. Дом подключен ко всем коммуникациям вообще от начала и до конца. Вы здесь сами себе регулируете отопление, сами с усами и сами, само собой разумеется, здесь топите и греете воду. И хорошая вот такая вот идеальная однокомнатная квартира вполне себе прекрасных размером. О, прекрасная дверь, четкая, смотрите. Четкая дверь. Закрываем эту четкую дверь. Сейчас будем смотреть следующие четкие квартиры. Так, все, с этой квартиры посмотрели. Идемте, давайте-ка, смотреть следующую. Так, какую же вам показать то так така, так так так так а -так -а, -так -а, -та. а сейчас, дорогие друзья, я вам покажу супер-класснючую квартиру. Заходим. Супер-класснючая она в том, что она а большая. Эта квартира у нас 39 квадратных метров практически, да? Так, сейчас, стоп, сейчас точно скажу. Нет, извиняюсь. 37,5 квадратных метров. В общем, за 9 мультов ее можно. 9 половинкой. Ну, давайте закроем. Смотрите, прихожая, гардеробчик идеально становится. И разворачиваемся в Эту сторону что мы видим видим прекрасную санузлу причем такая большая санузла. И далее разворачиваемся. У нас, еще раз я говорю, идеальная однокомнатная квартира. Прекрасным видом. И далее выходим на кухню. Причем кухня тоже у нас очень большая. Естественно, встречаем наш знаменитый газ газовый котел. И, естественно, в этих э, квартирах у нас практически все квартиры имеют балкончики. Без балкончика у нас здесь жизнь не та. Большущий балкончик. Ну, сколько? Порядка двух с половиной квадратных метров. Здесь у нас... Видите, наша территория, наши парковочные места. Ну и, конечно же, естественно, вид на морюшка. Вон она море. Наш брат-собрат, дом номер один. Прекрасная зеленая территория вокруг, небо голубое и голубое наше море. Так, ну что, уже, я думаю, большинству из вас нравится здесь, начинается. да? Тем более, что цены просто смачные и хорошие, недорогие. Так, кс -кс, выходим сюда. Следующая кс -кс, квартира. Так, вот такая квартирка. Это квартира уже у нас поболя. И она мне очень нравится. 38,82. А, она квадратных метров. Ну, это как получается? 38,82. Это 39 квадратных метров. Смотрите внимательно. Комната РСС. Кухня огромная 2. Санузел, ну, можно сказать, 3. Там темно не видно. И если развернуться, там еще гардеробочка со шкафом. Так, ну, с этой комнатой все понятно. по ба бам ба бам Большая квартирка. И вот эту квартирку можно купить за 9 миллионов с копеечкой рублей. И вот такая прекрасная у нас, как говорится, здесь э, хорошая большая квартирка. Она идеально планируется. А в наше время квартиры должны хорошо планироваться. И видно море из окна. Пожалуйста. И само собой разумеется, как я и говорил, любая уважающая себя квартира должна иметь прекрасный хороший балкон. Короче, вот все эти квартирки, в районе 9 миллионов рублей. И это, извините меня, по меркам Сочи, да, что-то купить путячее, хорошее в районе 9 миллионов рублей, но ну, это нереально. Тем более вы получаете площади там, да, за 35 квадратных метров, там, 40, 38, 39, и все оно полноценное. Вы покупаете не вот эту вот пиндюшечку какую-то чью-то мелкую, да, а большую полноценную хорошую квартиру. И сейчас я вам покажу еще одну тоже, которая продается просто даром. Еще раз говорю, построена данной не стройка, никаких рисков. Просто, блин, радость моя, а не квартиры. Еще одна супер-классная квартира по деньгам вообще Ржака ТВ. 9 миллионов рублей. Вот такая вот квартирка, 39 квадратных метров. Еще раз я, дорогие друзья, вам показываю данную прекрасную хату-квартиру. И она дарма, просто дарма. Дарма по причине того, что она большущая, идеальная однокомнатная квартира с вот таким вот прекрасным видом на море всего-то девятка вон она наша прекрасная мангальная зона так что дорогие друзья еще раз вам говорю построена с данной квартирник где квартиры просто дешевые ну это как говорится Грех, грех не рассмотреть данный вариант. Тем более, что домики качественные. Мы в центральном районе города Сочи, на Донской. Вся инфраструктура у нас имеется. Идеальные однокомнатные квартиры. Также у нас здесь есть прекрасные двухкомнатные квартиры. И я вам сейчас назову цену двухкомнатных квартир, от которых вы будете в диком восторге. Проходит любая ипотека. Вот просто, дорогие мои, просто любая квартира. Короче, у меня есть однокомнатные квартиры 52 квадратных метра от 11 миллионов рублей здесь. Таких цен за двухкомнатные квартиры нету, а я вам предоставляю вот в таком вот прекрасном милом домике. Еще раз, дорогие друзья, у меня есть здесь варианты квартир 25 квадратных метров от 6 миллионов рублей, есть квартиры побольше 7 миллионов рублей, допустим те же 30 квадратных метров. В общем, суть до дела у меня в этом комплексе от 6 миллионов рублей. Много предложений, которые я с удовольствием вам представлю. Или же 38-39 квадратных, мили... квадратных метров квартиры за 9 миллионов рублей. В общем, вариаций выбора полно. И причем все это дешевле прайса. Проходит любая ипотека. Военная, льготная, субсидированная. Вот в таком вот неплохом комплексе, в хорошем месте. И, по сути дела... На районе есть вообще вся инфраструктура. Мой номер 8-918-880-0747. Кому нужна информация по квартирам, данных, данном комплексе, жилом комплексе Гранд Парк, конечно же, пишите, звоните, не стесняйтесь. Сразу же оперативно буду предоставлять всю информацию для того, чтобы вы сделали правильный и верный выбор. А вот как раз таки наш Магазин «Пятерочка». Видите, да? То есть здесь вообще есть все. Даже магазин «Пятерочка», по сути дела, не выходя из дома. Все, дорогие друзья, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Ну, а также обращаться за подбором квартир в городе Сочи. Жду вашего звонка. До скорой встречи. Не стесняйтесь, пишите, звоните. Пока-пока.